Грибы сморчки. Выросли просто на земле. В теплице, где выращивалось ее и так. Чисто случайно заметил. Хотел оторвать этот э, пол мой бывший. И заметил, что эти грибы там вот мицели есть еще. Немножко их покушали слизники, видно дырочки вот такой плотный гриб и вот выше под банкой нашел то есть явно идет грибница постараюсь ее сохранить Удивительно. захотел бы посадить не получилось значит вот после таких ценных видов грибов шиитаки здесь я выращивал в качестве пола был такая вот подстилка с фильтра пресс давили масло каким-то образом ну тут уже ничего нет у этого масла но каким-то образом образовался субстрат вот выросла парочка, даже больше грибов. Там вот еще один грибы вот просто вот так вот лежали и все. Чуть чуть чуть не пострадали. Значит, вот мицелий видно, возможно видно мицелий такой беленький. Офигеть. Значит, любят грибы, грибные места. Вот так. Кто бы мог подумать.